В жопу интро, приступим. Эй, эй, эй. Мы продолжаем проходить с зайчиков. Тут к нам зашел в гости милиционер. А для чего он зашел к нам в гости? Точнее, в гости в класс. Говори с Хэм забор покрасьте. Здравствуйте! Так, сейчас звука Во! Так нормально. Садитесь. Спасибо. Знакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов Да, знакомый уже Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности Лучше лекции от милиционера, чем уроки Ура! Господи, сколько счастьевых в криках Одноклассники оживились Лучше лекции от милиционера, чем уроки я готов был высидеть сто часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себя давящий взор лей лейтенанта. Карие глаза нащупали меня среди учеников. Волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Посидели. Ледяной кол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Да хуй его знает. Екатерина... Ну-ка, Вопросы здесь взрослые задают. А чё она на меня посмотрела? Просто нам всем страшно. Ну? Вдруг ты маньяк? Может, убийца бродит где-то рядом? А вдруг то ты? Или сидит у нас за спиной? Да не. За моей спиной никто не сидит. Хитрый лесиный взгляд обращался ко мне. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо, медленно пошел, касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдали. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближался, я сжал зубы, удерживая скрик. Спокойно души. ты никого не убивал и не похищал. Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил… Петров Антон? Нет. Да. А, да? Встань, Петров! Какая учительница Почему у нее глаза замазаны Мышцы окаменели Я встал Отклеился от стула Почти услышав треск Суставов Хотя бы Полина Не оборачивалась Не видела мою застывшую в ужасе гримасу Очутиться бы сейчас Где-нибудь далеко В лесу Зарыться в сугроб И сжаться к мочкам Лейтенант глазил так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии, где десятки семенов не оставят там ни живого места. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. Если бы ты ничего не знал, то бы так не говорил. А тебя никто и не обвиняет. Да ладно, а что так смотришь? Почему ко мне подошел? Пока что. В смысле, пока что. Только теперь я заметил пустую папку с надписью «Дело». И в его руке серую. Из шершавого картона. Она шлепнула, осталась. Словно опустилась. Лезвие гильотина. Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумагу и фотографию, на снимках были следы на снегу, кажется, звериные. Ты с Семеном Бабуриным общался? Конечно, базарил, я ему езжу, шапалаха прописал, чтобы он от меня отстал. Я знал его всего один день. Такое ощущение, будто сдал его вечно езди. Все знают, Петров его ненавидел. Ну, я его ненавидел, как этого. Как нехорошего человека Он хороший человек оказался Мы с ним там уже жили сечи. Одну сичку на двоих курили Я покраснел Ах ты мерзкая сука Захотелось спиться с зубами В Кате на лицо И выгрести ее щеку О, Господи, что за страсти здесь происходят Но я сказал Совладал с голосом Мы повздорили вчера но он первый начал. Ну? Я его ударил. Сильно? Ну так слеганца я же приложил. Чисто по приколу. Да нет, так. Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак. Будто удивился, что я способен, способен стукнуть громилу с фотографией. Лиля Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Сам ко всем лез. О, хоть дело сказала. Так. Старлей многозначительно кивнул. И вдруг выудил из папки тетрадь. твое. по алгебре. Наверное, я отвел взгляд. Это было подписано мною в тетрадь по математике. Взгляды от классиков жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы. классиков жадно впился в меня Даже писатели На портретах будто бы подозрительно Сшурились М Мое. В лесу нашли Да ладно Там же тракторист, что снег убирал в последний раз Видел Бабурина Но мы его видели тоже Я растерянно заморгал Рюкзак распотрошил Ромка Тетради наверняка затирались Где-то под кустом Лейтенант в курсе насчет школьной потасовки. Но знает ли он про траку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разным сторонам баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к губам и притворился, что ковыряется в носу. Когда лейтенант быстро обернулся, я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как ромка, это прозвучало бы как смотри, не мусорнись. Смотри, не мусорнись. великий кстаты 21 века. Я судорожно по очки, Но ведь Семен унес их вчера с собой. А сейчас они... Так что они... ты делал вчера в лесу, Антон? Гулял. Я в школу через лес хожу. Окрестности изучал. Могла выпасть легко. Вот именно. Легко. Именно так далась мне эта... Половинчатая правда. Будь осторожнее. Спасибо. И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Ага. Так маньяк все таки есть да это ты пока мы ничего вам сказать не можем ромка качнулся на стуле и показал небольшой палец молоток удержи язык за зубами Молоток, молоток, молоток, молоток. Я кивнул, хотя не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раз кидал мои тетради и учебники по снегу, и он руководил Семеном, пускай потом и поменял союзников. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Ага. Вас бережет милиция, вас да опекают ладно. родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. А вот с этим согласен. Итак, кто там что хотел узнать? Да не знаю, всем пофигу. Лес рук забился над партами. У нас оружие с собой? А покажите пистолет! А покажите, пожалуйста. А охрана у школы будет охрана! Дети заголдели, загалдели, забрасывая милиционера вопросом. Стараюсь. Усмирить хор, он двинулся к доске. Серая папка осталась лежать передо мной. Я смотрел на нее и дышал, как человек, пробежавший сто метровку. Под свитером трусился под. Оглядел кабинет. Все дети внимали лектору. Только Рому что-то говорил Пяше. А Лилия паловна сражалась чего-то, ввалилась <соспорос> <соспорос> в окно. Являть комендантский час причин пока нет. Пропустить. Ага. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. <соспорос> <соспорос> Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. Ага. Но сразу после Раз, два. Вы должны идти домой и отчитываться перед родителями. Гулять во дворах, чтобы вас видели. Mm -hmm. И не в одиночку, а по двое. Или компанией. Ага. А как? Почему он же отвернулся, как только я коснулся папки Тихонов, хлестнул меня взглядом, словно угрозой? Рука не производится за должность будто и вправду почувствовала боль. Лейтенант еще некоторое время молчал, не сводя с меня глаз. И мне было не по себе от этой тишины и на смешливо косящихся одноклассников. Милиционер закончил лекцию Сует. И суетливо за... О... Зирался. Но... Наконец он приметил. Оставленную на моей партии. Молча сунул ее под мышку и, не оглядываясь, пошел к доске. И еще раз. Как? Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Окей. Телефон-то знаете? Нет. Но! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это одноклассника вашего мы найдем. Надеемся. Ну да, подумал я. Поротить хорошенько в авралах, Может, может соберете. Как легко. Мысли были злыми и какими-то неуравноправленными. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел манека, стоял с ним плечом к по плечу. Подозрительные люди. Хм. Несколько подозрительной была девочка Леса. Ругавшаяся в темноте, что так, из ниоткуда, что растворился в воздухе со своими загадками и стежками Не могла ли она причинить вред здоровому Семену? Сказать ли мне об этом лейтенанту? Вдруг от моих слов зависит жизнь детей. Милые девочки, Ксения и Вова так. Или мне поднимут нас их, снова начнут шептары за спиной, а может... Того ужаснее сочтут сумасшедшим. Ромка грозно взглянула на меня через плечо. Вряд ли так, как, как он. А то предсотруднич... сотрудничество с милицией. Так, За сидящими впереди хулиганами беспокойно снувала коса Катти. Рука словно прилипла к партии. До свидания, лейтенант. Тихонов уже попрощался с Лилией Павловной. Уйдет. Опоздаю. Рассказать, что рассказать. А, подождите, сейчас про, а про именно рассказывать-то? Ну, давайте да, попробуем. Я отклеил ладонь от столешницы. Его надо предупредить хотя бы радиоля, ради безопасности. В доме у скрипчик сосен. Я поднял руку. Тяжелую когири. Простите. Два десятка голов повернулись ко мне. Учительница, лейтенант Полина. Катя толкнула локтем соседа. Зачем? Заспанный Бяша вытянул шею. Вопросительно нахмурился Ромка. Я слушаю. Меня будто изучали, положив под микроскоп. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Одноклассники зашептались. Тихонов нахмурился. Глубокая морщина расщитила его лоб. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в поселке без года недели. Mm -hmm. Дети захмыкали. Злобно ощурилась Катя. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Ага. Меня осенило Я не только могу описать, а еще Я нарисовать могу Я рисую немного угу. Выплюнув это признание Я ожидал, что класс взорвется там. Но никто не засмеялся, даже Катя Полина заинтересованно смотрела Склонив голову Внимание одноклассников стила мне, осмелил я, спросил. тихонов медленно кивнул. на Мы тут проведем следственный эксперимент. А? Да, давайте. Пожалуйста, пожалуйста. Я вынул руку, разгладил альбомный листок. Пацаны, вообще спасибо, даже сказать, я им время оттянул, так. Одноклассники вытащили на меня в предвкушении, так. Окей, Полина улыбнулась, и улыбка это была мне наградой за проявленную. Ну что, смелость. Ван Гог, рисуй. О, Ван Гог. Уши. Похоже, мы этого чувака не нашли все-таки Нет, нет Нет Нет, нет Вот так, наверное Давайте Вот, пожалуйста Я протянул рисунок милиционеру. Хм, и кто это, по-твоему? Я откуда-то его один раз видел-то. Лилия Павловна, не узнаете? Случаем не ваш трудовик. Что? Учитель, учительница прищурилась. селясь разглядеть мою работу. это отвратительная рожа. Да это батя Петрова! А, да? серьезный я нарисовал? Батя Петрова. Ромка Ромко, звонким подзатыльником осет гашу, заливающего смеха, и тот наконец-то прикусил язык. Казалось, от дружного охота задребежали стекла. а а а Ну, циц! Лилия Павловна шикнула на глаз, и смех приумолк. Рал на костре позвонил. Ясно. Что тут еще скажешь? Тихонов небережно сложил мой рисунок и кинул в папу. Ну, занимайтесь. Спасибо. Он ушел. Зазвенел звонок. Ты что, охренела? Я не двигался, лишь смотрел в одну точку. Лиля Павловна прошагала, не посмотрев в мою сторону. За ней вышла Полина. Ученики? Твою душу опять. Притихли разом, словно не пуль... на пульте убрали звук. Они следили, как я иду по проходу. Прокурорский взгляд. Прицелы снайперских винтовок. Я протиснулся сквозь баррикаду парт, ища Полину а наткнуться на своих новых товарищей. Ромко и Бяша караулили у расписания. Я в тебе не ошибся, Тошек. Тошек, до Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Ага. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Свин Семена? Мы-то нет, а вот ты. А вот я нет. Помнишь, как срулила от нас в потемках? Ага, я так и говорю, Атькарик-зверь! Тебя зырного нагонит и кокнет на! Базаришь! Вы на что намекаете, козлы? Однако мы тебе верим, а ты нам... Ой, я, конечно верю. Ромка серьезно взглянул на меня, так что стало неловко. И я зайти вам. Вот ты славно. Ромко понизил тон, с подозрением оглядел коридор. Дети подглядывали на нас, шепотом переговорились. Что ж, Сема пропала это правда. Это неприятно. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Гаш нервно передернулся. А ты почем знаешь? Так. Док... Дык. Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. А что вы знаете, пацаны, можете рассказать? Думаешь, Сенечка? Вовы это ты Сема в Нарнию попали. <смех> а вдруг? Посидят в лесу, с карамелькой за щекой и назад пришлепают. Ну, может быть. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели черный? Гараж? манни Чёрный Черный Ты чё, расист? Бля, буду пацаны, это все местные Чикатилла. Чикатилла, Чикатилла, это кто? Чикатилла, так. Советский серийный убийц, убийца и людоед, с целью полученной сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек. Преимущественно, преимущественно женщин и детей. Был признан вменяемым и приговорен к расстрелу. Вычислить бы еще, кто он такой. Пипец. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Что ну, мы его раскошмарим. Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. Окей, Вольтрон, Вольтрон, что это такое? Так, Вольтрон. Аниме. Даже здесь аниме есть. Сериал про пятерых подростков, пилотирующих робо-львов который обитает в ногу мега робота для защиты вселенной вот за в России сериал демонстрировался в 1990-х годах по телеканалу дважды два Это... в Вольтроне их пятеро было ну но... еще двоих найдем в чем проблема ну считаемый покалеченный Вольтрон. нет не катит так он кивнул мне совсем по-взрослому, а его взгляд был плотным, тревоги и грусти. Ладно, раз все, мы больше нет, айда а с, с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебе, кажется, уже боятся все. Меня боятся? И хотя это не укладывалось в голове, меня раздробило их отношение. И я тут уже согласился. Я шел за Ромкой, ебяшей, по сумрачным туннелям школы, дегустируя совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали. Коридор будто героя какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали некто... некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цели компании. Мы затылились в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих с раздевалки мальчиков. Наконец, Биаш ткнул пальцем в кого-то из салпы. Вон этот лох! А чё за лох-то? Чё он такого сделал? Ромка опасно заулбун... заулыбался и кинул прокуренным голосом. Стой на стреме, и если кто изучил их объявится, и знать. Окей. Гляди в глаза. Че, в четыре глаза? Давай, давай. Ты нам должен. Да, да. Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. Я не Ты чего не понял? В закутке, Ромка... В закутке, позади Ромки. Переговаривался с пятиклассниками. Может, я поставить, а? У шлепок майонезный. Н Майон, шлепок майонезный, твою душу. Мальчики едва не хныкал. Что-то доказывало. Но Ромка гнул свою линию. Собористо. Бронясь. А лишь изредка поддакивал. Уцлепля. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай. Товарищи вышли из закутка. кутка. Лампочный. Озарило. Фотоаппарат в руке Ромки. Ого! Поларует! Он твой? Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники. Со скотной вспышкой. Теперь, Теперь мой. Они Мне б... тут один должник Велик торчал за свой гнилой базар. А боишься, что, что потом за ним тот дядя полицай придет? За свой гнилой базар. Говорит, нет у него велосипеда Вот и расплатился Фотиком Окей А мне он, честно говоря В хер не впился Ну, а что ты с ним будешь Что-то делать? Парня было жалко Но все плохие мысли Растворились при взгляде на желаемую камеру Я живо представил, как Понравился бы Оли Полароид как я фотографировал бы сестру, маму, отца. Но ты подумал, если она спросит у тебя, откуда он, чтобы ты, чтобы ты ей ответил, и как бы это она восприняла? Образы неспешно поступают на твердой карточке, будто из тумана выплывают родные лица и Полину тоже щелкнул бы. Тогда был. Но у меня была ее фотография. Хранилось бы в ящике пацаны Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Так, Рома смирил меня взглядом и снова стал тем Ромкой, с которым я столкнулся вчера. Коварным и насмешливым мажиком хищной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Ну дай-ка, кореш, ну чё ты зажался? Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Да твою душу, что мне так спичит тут кнопку нажимать? Я посмотрел на полароя. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Гаша прыснул в кулак. Чаром! Снимем с нашего Антоске последние штаны! Я тебя что, пидор с пацанов штаны снимать? <laughs> Понял, да? Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? Хоть тебя хоть бабки есть. Во-во! Свети карманы, топит! Я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде нас крести хотя бы какой-то мелочь на завтрак. В кармане что-то зашуршало ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой, ой. Я вынудил из штанов тот самый вкладыш с Мерсердесом, что получил благодаря Алисе. Видимо, я машинально сунул его туда, когда он вылетел из, рука, из рук рук со всеми дистриторами. А на вкладыши играете? Турбо. Мерседес. Бенц. У Бяши округлились глаза. Стоило поднести картинку с машинкой поближе, а вот Ромка даже брови не повер. Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это за. Да, До жвачки это рубль цена. В полороде кассета еще целая. Ага, кассета целая. Да это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес Бесна! Его дано и не хватало, Ромыть! Абана! Фу, блин! Ромка сплюнул под ноги и отвесил бячу под затыльник. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Ф Чего он такой Пол постоянно получает? Как я и подозревал, такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера жвачки ага, турбо. Ага, значит появился интерес? Так во что будем играть? Подкидного! Подкидного? Это чё? В ножички? Какие ножички? Я не заметил, как в руках Бяшу появились заселенные и наверняка крапленная колода карт. А Ромка прямо перед носом мастерски крутанул бабочкой. Играть по их правилам совершенно не хотел. А давайте в камень ножницы. Во, это О, это хорошо. О, а ты у нас любишь рисковать! Да-да. Ну что, мой полароид против твоего мерса? А давай. По рукам. По ногам. Так. Вот это мы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Хуекс. Красава, ромка. Будари, так а сейчас сохраниться нельзя я я я по-любому хочу знаете собрать паroid вот просто по-любому так как бы ни было грустно по итогу папа всегда говорил что карточный долг то святое ромка сложил руки на грудь довольно миной Осмотрел свой приз, а затем посмотрел на меня и вдруг... Тет ⁇ приуныл. Ладно, давай как другу дам шанс отыграться. О. Играем, скажем, О. до трех побед. А я изначально думал, что... Посмотри, Ром, эти седрый тип. засмеялись, но Ромка тут же серьезно поднял кулак. Но явно хотел продолжить. Хуяк с камень. Вот а, так. Ты, ты, ты, ты, ты, ты что? Если я сейчас ножница? давай еще раз херах с камень. Камень. Дай ножницы. Я чувствую, что он сейчас у бумагу кинет. Ага. Давай снова камень. Во. Другой базар. Так, так, так, так, так, так, так, так. Дайте бумагу. Опа-на. Так, если он по, -по, -по, по бумаге... По логике он сейчас должен кинуть камень, так что давайте... Ах ты козел, Давайте камень. Во! Ща решающий. Я не думаю, что он два раза будет. Давайте вот так. Так, ладно, если ножницы, ножницы. Куда, Куда что я думал, ты щелкнул так, если ножницы кинул На бумагу, на бумагу, давайте теперь Да ну нахрен, мы выиграли. Я подозрением взглянул на оппонента. Ну, я выиграл. Или теперь мне нужно еще и бяшу обыграть? О, какие предъявы. Ромка что-то буркнул под нос. Мне показалось, что он откажется выполнить условия. И пошлет меня куда подальше. Ромка неохотно сдался. Везучий Держи. Не знаю, ему все равно дал бы карточку турбо, чтобы, типа как кинтиться, всякое такое. Только писюн свой, не фоткой. Спасибо. А я это собирался делать. Так. Я завесил на ладони «Полароид» и понял, что усмехаюсь как настоящий победитель. «Семь дней миновало с того дня, как лейтенант навещал класс. На первый взгляд, все осталось так же, лес по-прежнему Протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер ночами заметал белые флаги, пороши. А родители приглушенно спросили в спальне. А я включил мультики. Погромче, посад... подсел Коля. Фотографии Вова и Семена чернели на заске. Да и круглая лицая Сенечка не вернулась домой так. Но что-то же все поменялось, на лицах одноклассников читались перемены. Они оттягивали карманы, подаренные яблоками, испаривались враждебность. Школа больше не пугала меня. А главное, чья-то тень показалась. Проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд в, про... в проем между партами. Но посыльного... И след простой. От кого эта записка? Что мог скрывать в себе этот аккуратный, вырванный, уложенный листок? Очередные угрозы унижения или все-таки взял листочек и осторожно вдохнул льющегося аромата? Ежевика. Жду тебя в тупике. У развилки. Приходи один. Внутри красный, почерком было написано «Жду тебя в тупичке у раздевалки, приходи один». А, это раздевалки? Ну ладно. Опьяненным призывом я тут же сорвался с места. То и дело оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу. Заскачивается поворот и тут же наткнулся над... на кого-то в темном закутке. Ой Ой Ежевика Как диковая птица Полетела к моим ногам Зеленая тетрадка Полина Преувеличенно возмутилась Петров Да ты совсем зрение потерял Я поправил очки Собственная близорукость Словно бы Перестала смущать Наклонился и подобрал тетрадку Прости, я так торопился Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно на меня посмотрела И пощелкала языком А знаешь, на что ты похож, Антоша? В смысле, на что? На блюзовую импровизацию А, да? Очень интересно я заморгал, озадачено. Это как? Вот именно. Для меня все люди с чем-то ассоциируются. С музыкой получается. Для меня? Ну не с музыкой же. Ну не с музыкой, действительно. Мы зато выиграли Polaroid. Вот как раз с музыкой. Я с музыкой, ладно. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. Военный марш, ладно. А ты такой... Задумчивый Не, а вот скорее. Иногда немного печали Не, я лейтенанта больше назвал военным маршалом Ты точно блюз Блюз А почему импровизация? Хорошо хоть не бочка А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия Какой темп возьмет Конечно же, не все казалось полидной. Дошло до меня но я не мог оторваться от ее улыбки, как вы не сможете оторваться от моего следующего видео. Очень вам благодарен за просмотр и жду вас в следующем видео.